Если вы используете один из китайских джойстиков, то без дополнительного софта поиграть в современные игры вам скорее всего не удастся, потому как оригинальные геймпады для связи с играми используют программный протокол X-Input, в то время как многие другие используют более старый протокол Direct Input. Есть конечно и такие, что умеют переключаться между этими двумя стандартами. В таких манипуляторах обычно предусмотрена специальная клавиша. Если же вы хотите подключить свой старый джойстик, чтобы поиграть в новые игры, вам для этого потребуется программа Xbox 360 контроллер эмулятор, которая способна замаскировать любой джойстик под xbox иксбоксовский. Это бесплатная программа, скачать которую можно с официального сайта, ссылка на нее будет в описании под видео. Есть две версии данного эмулятора, 32 и 64 битная если вы используете 64-разрядную операционную систему, вам понадобится соответствующая версия программы. Данный эмулятор работает на Windows 10, 8 и 7. Как узнать разрядность операционной системы, можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Скачиваем программу, затем открываем архив и извлекаем из него файлы в любую папку. Желательно для этого создать отдельную папку. Подключите геймпад к компьютеру. И подождите, пока система его распознает и установит подходящий драйвер. Убедиться в этом можно открыть диспетчер устройств. Здесь должно присутствовать устройство с названием модели вашего джойстика (генерик USB джойстик, USB геймпад или что-то подобное). Если в диспетчере устройств он не определился, нужно будет поискать в интернете подходящий драйвер. Запускаем утилиту от имени администратора. Если запустить обычным двойным кликом мыши, настройки эмулятора могут не сохраниться и файлы не создадутся там где надо. Если при запуске данного эмулятора у вас появляется ошибка «Не найден указанный модуль», значит у вас не установлены системные библиотеки и свежая версия NetFramework. При первом запуске вам будет предложено создать DLL-файл, Нажмите «Create Затем откроется следующее окно поиска настроек, нажмите «Next» и «Finish». При подключении другой модели джойстика окно появится снова, в остальных случаях можно загрузить настройки из интернета в окне конфигуратора «Controller settings» «Most popular settings for my controllers». Доступно подключение до четырех устройств, для каждого из них здесь есть соответствующая вкладка контроллер 1, 2, 3 и 4. Разные геймпады в системе могут иметь одно и то же название. Из-за этого, если вы воспользовались автоматической настройкой, клавиши могут быть перепутаны. Проверить это можно нажав на клавишу геймпада и посмотрев правильно ли она отображается на этом виртуальном джойстике. Если нет, то выберите соответствующую ячейку и здесь нажмите рекорд а затем нажмите нужную клавишу. После настройки нужно сохранить изменения кнопкой Save. Чувствительность стиков можно настроить во вкладках Left Thumb и Right Thumb параметром CFCVT. На этом настройки программы окончены. Нажмите Save, если вы еще не сохранили изменения и закройте программу. В папке с извлеченным файлом появится еще два. Их нужно будет скопировать в корень папки с игрой. или же в настройках указать путь к игре. Во вкладке Game Settings нажмите ADD и укажите путь к папке с игрой. Затем отметьте здесь какая версия игры у вас установлена 32 или 64 битная. А вот со следующими параметрами могут возникнуть трудности. Нужно будет методом подбора установить нужный параметр. Начните с пункта COM и попеременно пройдите все не забывая нажимать кнопку сохранения настроек после каждого изменения и перезапускать игру или поищите игру в списке совместимости ссылка на него будет в описании после этого запустите игру и проверьте откликается ли в ней джойстик если джойстик по прежнему не работает в игре попробуйте скачать бета версию данной программы в моем случае в игре nfs payback Джойсти как раз заработал именно на бета версии данной программы. Настраивать ее даже проще. Нужно добавить игру нажав Add game и указать путь папки с .exe файлом игры. Если вы не знаете где он находится нажмите правой кнопкой мыши по ярлыку и выберите свойства. В строке объект будет указан этот путь. Затем нужно добавить устройство. Для этого здесь нажимаем ADD, выбираем наш Gamepad и нажимаем OK. Теперь осталось только настроить клавиши. Сделать это можно вручную или автоматически, нажав здесь Auto. Для сохранения всех внесенных в настройки изменений нужно нажать Save All. Эту версию эмулятора не нужно закрывать как предыдущую. Ее просто нужно свернуть в трей. Если ее закрыть, то джойстик в игре работать не будет Сворачиваем утилиту и запускаем игру, как видите игра просит нажать клавишу A вместо клавиши Enter, джойстик распознан игрой и он откликается. Вот и все, теперь можно спокойно играть не с клавиатуры а с геймпада. Пора найти Лигу 73 и вызвать ее на гонку. Как видите, в меню отображаются клавиши джойстика, а не клавиатуры. Для другой игры не нужно будет заново настраивать кнопки геймпада, нажмите load preset и выберите нужные настройки которые вы вносили ранее. А на этом все надеюсь вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал свои вопросы задавайте в комментариях спасибо за просмотр пока